Здравствуй, мир! Прекрасная погода, штубайталь, спортчек и сегодня тесты вот этих лыж, которые вы сейчас увидите в титрах. Ну, я никогда не скрывал, я очень не люблю, на самом деле, спортивные такие верхние линейки, каталожные, особенно когда это не первая по высоте лыжа любительская, спортивная, а какая-то вторая, третья, какая-то фиг знает какая. Вот сегодня как раз такая история, то есть у Близарда линейка. Линейка верхних спортивных лыж И сегодня вот эта на тестах ВКР, Это вообще какая-то там вторая или третья Я даже не знаю, какая-то лыжа В линейке, и она мне совершенно непонятна Потому что я не понимаю, что такое вообще Значит, в ней есть ряд проблем Первое, отсутствие полной вариабельности поворота Она офигащит свой поворот Он метров 17, и все И как бы она больше, даже больше, 18, наверное Прогибаться она не хочет Она убогая, она Звонкая такая тугая доска, в которую натолкали какого-то карбона, который легкий, но который при этом дубовый и он наш звенит. То есть вот этот звон наш через ботинки, вон вам в ноги передается, и в голове, дрянь, дрянь. Вот. У лыжи очень высокая цепкость и торсионка И это решило все, потому что она цепляется за все Она пьет в ноги всем, потому что то, что она цепляет, она никак не отрабатывает Ехать она хочет только в свой вот этот резанный поворот Который при этом непонятно для кого, для чего Идет она в нем как бритва Любой выход из него бьет по ногам Любой заход обратно дискомфортный и непростой В общем, получились какие-то такие острые ножи но какой в них смысл, не ясен. Они не работают как лыжи. То есть лыжи, ведь мы должны понимать, что мы хотим от лыж. Мы хотим от в вариабельность, мы хотим динамику, мы хотим интересное катание. Когда ты ее загрузил, отпустил, она тебя выкинула. А здесь просто такой ножик, такой раз, ну порезали там. Ну дугу порезали, то есть, ну повернулись, да, видим там два резаных рельсовых следа, все, больше ничего, как бы. Но это не интересно, как бы это никому не нужно. Это ну как бы зачем? Зачем? Смысл никакой нет. Никакой главное, что спортивности нет. То есть вот спортивные есть Динамичные лыжи, это интересные прыгучие лыжи. В данном случае никакой спортивности нет вообще, поэтому эти лыжи не интересны. Все, я пойду за следующими, чтобы не пропустить подписывайтесь и встретимся на горе. Пока!